И снова всем welcome это снова я и на этот раз я нахожусь в аэропорту в шанхае вот как вы можете видеть это вывески китайского магазина Ну, кофе вот, вот так он выглядит я взял менюшку посмотреть вот и что меня удивило если в китайских деньгах обычно cny пишется валюта то в Китае в самом пишется RMB, валюта, и очень странно это, и даже значка вот этого китайской иены тоже нету, то есть, ну, цены, я вам скажу, здесь, ну, такие приличные, то есть, китайские а, юани, они самые, одни из самых дорогих в мире считаются, есть один юань, а, это примерно 20 йен, если так, брать 20 йен Или же В рубли, если это переводить То это примерно там 8 или 10 Рублей что ли, что-то такое То есть, грубо говоря, вот этот суп Это 390 рублей Примерно так То есть, есть хреновые скажем так, цены То есть, вот такие спагетти Острые, корея стайл То есть, это корейские острые Один вот перчик 790 рублей, то есть это прям <смех> хорошо так вот рис тут тоже с перцем острым тоже 800 рублей практически 600 рублей вот, короче я нахожусь сейчас в трансферной зоне вот такой вот аэропорт там офигеть, как там далеко просто это километр два до да, туда идти до конца всего здесь 200 220 что ли ворот 220 то есть очень много куча всяких duty free даже есть family mart который есть в японии вот. сразу скажу что цены family mart реально дешевые. можно купить что-нибудь подешевле недорого вот Здесь вот тоже можно посмотреть вот типа гедза это типа короче с, с овощами порк рипс стоит 350 рублей но ну, типа пельменей десерты по 350 рублей тоже кофе по 590 по 490 рублей ну в общем Вот обычный экспресса 390 рублей 35 мл, то есть очень маленький кошки 70, -70 мл, чуть побольше 490 это до хрена очень стоит в общем я бы не стал покупать вот чтобы я купил это вот чай вот это за чайник то есть вот такой чайник идет с кружкой очень вкусный органический всякий там вот. то есть Китая, вот если вы будете, то есть обязательно попробуйте чай, какой-нибудь китайский, именно вот, вот они дорогие, но вот именно вот их стоит попробовать. 109 рублей за чайник, в принципе это, м, точнее, тысяч девять рублей, да, за чайник. Это ну как 90 точнее, рублей, да, это прилично, но до того стоит, то есть, поэтому. Тайский чай вообще считается одним из лучших в мире. Ну, если это натуральный чай, естественно, никакой там пакетированной подделка. Тут всякие 7-Up и тому подобное. В шесть раз дороже, чем в магазине все стоит. Так вот. Ну, я продолжаю. Мне сидеть здесь примерно еще два часа примерно до вылета. Поэтому... Вот Смотрю пока погоду. Погода, в общем, как в Питере. То есть сезон дождей, видимо, идет. Пасмурно, дождик накрапывает. Но зато не жарко, 27 градусов всего на улице. В принципе, в аэропорту тоже прохладно достаточно. Так что, самое то, я считаю. Сейчас чуть попозже я попробую пройтись по магазинчикам там. Поснимать всякие там дети Free и так далее. Вот я уже там был, но, в общем, в некоторых висит, конечно, надписи, что не снимать. То есть, как бы, но мы попробуем что-нибудь придумать. Может быть, как-то обойдем этот из-под полы поснимаем, скажем так. Пока никто не видит. Вот. Ну, все. До связи будет, что интересное, Я вам покажу обязательно. Ну, всем welcome. Ну, я продолжаю. В общем, пока я сижу, здесь отдыхаю. Я решил рассказать немного о китайском сервисе, вообще китайских вот аэропортах. Ну, по крайней мере, Шанхай. И э, авиалинии вот этой вот China Eastern на который я сюда прилетел значит, кормят там, ну как сказать не очень хорошо, какие-то куски булочки, вот сок скажем так, не лучшего качества, потому что после него реально начинает болеть живот и там как это сказать, не очень хорошо себя начинаешь чувствовать после такого сока, хоть и куда-то там, но в комнату отдыха отойти, грубо говоря, вот ну, булочки такие сухие, в принципе, но ну, можно покушать там вафли, булочки, ну, вот, так перекусить чисто. Горячей еды там не дают, ну, потому что полет всего там 4-5 часов длится, там, вот так вот, такая еда простенькая. А вот, значит, что еще? В самом аэропорту еще есть проблема, то что не все а, люди которые стоят на стойках вот регистрации также в магазинах или где-то например ну, вот в залах ожидания не все понимают по-английски даже если вы знаете английский не, не значит что вам могут все отвечать на это ну, в китае например, в шанхае вот лично я уже пробовал на себе спросил какого-то там паренька в этом внизу около моих там ворот где мы вылетать насчет самолета, он, в общем, ни слова по-английски вообще не шпрехает. На пальцах все мне показал, то есть, хоть как, как, как там понял, он и что-то ответил. В общем, вот. И поэтому, если будете в Китае, то лучше подходите к стойкам информации, либо к охранникам, потому что многие охранники знают английский, и стойки информации также знают английский. В магазинах, в магазинах ну, могут не знать. Ну, некоторые, кстати, на японском здесь понимают, что там схожие слова. и Если вы знаете чуть-чуть японский, вы можете там, ну, например, название блюд каких-то, там название, место же прочитать и так далее. То есть, в принципе, чтение схожее. Там можно хотя бы, ну, в меню, если оно чисто на китайском, можно выбрать себе блюдо, вот, и сказать, вот мне вот это. То есть... Ну, по-китайски, например, прочесть даже вот эти канджи, китайский, японский, японским чтением, и в принципе оно как бы пройдет, прокатит, то есть как бы, ну не всегда, конечно, но прокатит. Вот. ну в принципе, пока все, если еще будет что-то интересное, я вам обязательно включу покажу. и покажу. Все, до связи. Всем welcome, это снова я, мы вот здесь поели. В принципе, недорогие цены. 58 по 48 юаней за блюдо. Сейчас. Надо идти уже на посадку. Здесь разные магазинчики я хочу показать. С китайскими товарами. Я не знаю, подделка это или не подделка. Вот, разные товары продают в основном продают значит, ну, традиционные костюмы традиционные эти как их называют фигурки нефритовые всякие изумрудные ну, вот, разные сумочки это все стоит прилично денег Вот, например, тот шоколад стоит 160 юаней. Это где-то 1600 рублей там. Вот здесь магазин панд. Здесь такой вот интересный. Разные панды. Веера там всякие, фигурки и тому подобное. И лирка. на я думаю, все это китайские подделки. бренд, но все равно сделано в Китае. Все-таки не доверяю я магазинам китайским ну, вот шанхай там может быть это вот китайские именно так сказать для китайцев товар -то. вот тоже кафе ресторан тоже в принципе неплохой тоже цены в принципе везде одинаковые там недорого. здесь продают разные там наушнички сигареты алкоголь конфеты но ну, вот цены ну, приличная. В общем, бутылка алкоголя стоит примерно около 200-300 юаней. Это примерно 3000 рублей. Вот, сумочки разные. Физелирка опять, Сваровский. Ну, это кристаллы обычные, то есть, даже не бриллианты, вот, можно посмотреть цену. Такой колец стоит полторы тысячи юаней, 14 тысяч рублей, это дофига за, ну, скажем так, не золотое изделие с этими, с кристаллами, с стеклом, грубо Вот здесь разных продают этих, Горки разные, и в том числе там насекомых, животных. Можно сделать этот инкан, то есть печатку свою за 5 минут. Прикольно, то есть можно из камня прям вырезать. Но опять же, каменная изумрудная, например, печатка стоит 550 юаней. Это примерно 5500 рублей. Это, это, это очень много. То есть, если делать, например, в Японии, можно дешевле сделать. Также вот здесь есть разных Разно японского стиля есть рестораны, есть китайского есть корейского стиля рестораны. Вот. Цены, в принципе, во всех ресторанах одни и те же, то есть в районе 40-50 юаней за какое-то блюдо. Вот, видимо с какого-то Вот Санрайз. Кто-то -кан же умеет читать. Типа восходящее солнце. Магазин. Магазин восходящего солнца. здесь вот конфеты разные опять, сигареты китайские. Вот, к примеру, Chivas регал Extra. Подают 220 юаней. От 220 до 300. В принципе, неплохо. Phenasy XO уже есть. В принципе, не так дорого. На самом деле в России э, регал, Чивос Регал примерно так же стоит. Это только рублей. Двух ну, тысяч-трех тысяч рублей примерно. До вот, а связи, если что будет интересно, обязательно включу.